Здравствуйте, уважаемые коллеги. Польский афорист Станислав Ежелец говорил так. Кого нельзя переубедить, нужно просто пережить. И вот тогда можно признать его неправоту. Китайская мудрость говорит нечто подобное. Если долго сидеть на берегу реки, можно увидеть труп проплывающего твоего врага. А в России эта фраза звучит совсем коротко. В России нужно жить долго, чтобы увидеть хоть какой-то результат. Чего вам с удовольствием и желаю. Уважаемые коллеги, еще немного из серии совета первокурснику. Ну, в вузах, кроме лекций, семинаров, мы о них говорили уже, тем более экзаменов, сочетов. Есть такая еще, особенно ну, в таких гуманитарных вузах, лабораторные работы. И вот здесь такая вещь, которая действительно как бы в экспериментальной форме подтвердить то, что на лекции говорилось теоретически. Конечно, там всякое бывает, очень часто у нас до сих пор вот студенты на лаву приходят, там идет тема, которая на лекции еще не рассматривались. Я... Ассистент быстренько объясняет теорию, а потом студенты включают аппаратуру и что-то там получают какие-то результаты. Бывает так, что на лекции профессор обозначает буквой альфа, а в методических плаваторном буквой Дельта одна и та же величина обозначается. Это до сих пор раз, такие грехи есть. Вот. Но если говорить серьезно, все-таки человек должен прийти и убедиться в том, да, что те формулы, графики, истины, которые излагались на лекции, они правильные. И вот здесь надо соблюдать определенные правила. Но это инструктирует технику безопасности, там же есть. И напряжение, химические вещества не только током может ударить, но и другими вещами. Скажем, установки выше 1000 вольт студенты вообще не, не могут допускаться к таким лабораторным работам. Их и не бывает, они делают в виртуальном в таком варианте на компьютере. Вот. Но даже вот в этом реальном мире щелкает умблер, просто надо пощелкать, да? получить некую кривую, выводы и объяснить, почему ваш график пошел налево, а на самом деле должен идти направо. В том числе и в этом разобраться, вот тогда получите зачет. Ну, и, значит, есть такая шутка, чтобы ваша теоретическая кривая совпала ну, с практической, стройте ее по двум точкам. Вы не раз убедитесь, что вот в учебнике все красиво, а вот на лабах там действительно какие-то флуктуации, как-то кривая не очень красивая получается. Ну, тут, знаете, все, и магнитное поле Земли может влиять, гравитация, ошибки аппаратуры. Вот. Но все-таки, по сути, инженерной профессии, вот поработать с реальным оборудованием, с реальными веществами для химика и так далее, ну, без этого просто нет образования. Поэтому... Аккуратность, терпение и соблюдение правил техники безопасности. Вот у уважаемых коллеги, есть как бы, такие ну, близкие, что ли, психологические понятия, скажем, одаренность человека, да, талант. И вот часто произносится такое слово ⁇ гений ⁇ Такое, если одаренность это человек демонстрирует в нескольких областях, может быть, такие результаты выше среднего, но это сразу видно. Скажем, вот просто школьный отличник, да? но он способный ну, в физике, в химии, еще в учебе, да? но он социально неактивен, допустим. Да? Обычно такие люди кстати, ботанами называют. А вот если отличник, да еще и социально активный, лидирующий, это сразу замечают. Уже одаренный человек. Или те люди, которые наши школьники, которые золотые медали на международных олимпиадах берут. Но это уже может стать таланты. Да? Вот. А вот гений, тут немножко, стать особняком. Гений — это не высшая степень таланта. Гений — это нечто такое, которое посылает высшие силы для того, чтобы поднять человечество на новую высоту. Но вот считается, что, так, что примерно в столетии рождается ну, два, может быть, три гения в каждой области вот, человеческой деятельности. Там, в балете, может быть, в физике, там, в музыке. Два-три в столетие. Или так, за пять тысяч такой писанной истории человечества человек 600 всего можно назвать именно гениями. Их Леонардо да Винчи, там, Пушкин и подобные значит, личности. И, как видите, у них довольно трудная судьба. Часто они долго живут. Потому что они опережают свое время. Их прислали высшие силы, чтобы нас приподнять. Вот. Поэтому вряд ли можно воспитать гений или стремиться к этому. Талант можно воспитать. Но что интересно, вот вы ведете дневники. Я имею в виду не там интернетские журналы, там, живые и прочее. А вот тот интимный бумажный дневник. Там же не обязательно писать каждый день. там, ну Какие-то интересные впечатления, ваши мысли вдруг возникли, что-то интересное услышали. Так, для себя, как говорится. Да? Так вот, считается, что один процент... Человечество ведут дневники, только один процент. Но все гении человечества обязательно вели дневник. Была у них такая особенность. Попробуйте вести дневник, вдруг вас тоже прислали высшие силы для какой-то миссии. <музыка> Уважаемые коллеги, вот наблюдая за перипетиями избирательной кампании в Соединенных Штатах Америки, эти Клинтоны, Трампы там... Клоунаду. Вспоминается ну, более такой серьезный трагический случай, который тоже в Штатах произошел но ну, очень давно. Мы все знаем на 100 долларовые купюры Бенджамин Франклин. Да? Он не был президентом, он великий ученый, был посланником во Франции. Вот есть, то есть не все там президенты изображены. Вот на купюре 10 долларов нарисован Александр Гамильтон. Он был министром финансов правительства Вашингтона, ну, в первом правительстве Соединенных Штатов. и Он создатель финансовой системы собственно, Соединенных Штатов. В частности, он не стал копировать британскую с их 90 системой, генией, шиллингами. Он взял, вообще то русскую систему. 100 центов, 1 доллар. 100 долларов от большие деньги. Вот. Ну, кроме того, что он ее создал, он решил потом баллотироваться уже в президенты Соединенных Штатов Америки. И у него оппонентом был Аарон Бур, тогдашний вице-президент Соединенных Штатов. Ну, интернета не было, телевидения тем более. Ну, борьба велась в прессе, там, на митингах. И вот однажды Гаммер там опубликовал какой-то памфлет такой. Так сейчас примерно Клинтон и Трамп про друг про друга всякие гадости пишут в Твиттере или на митингах говорят. А тут он памфлет опубликовал, такой печатный, и там он задел ну, честь матери Арана Бура. Тот оскорбился, вызвал ее на дуэль и шлепнул. Гамильтон погиб на дуэли и не стал президентом Соединенных Штатов. Вот такие были суровые времена. Но финансовая система от него осталась до сих пор. И там есть вклад, так сказать, российской финансовой системы, которую он, ну, к части скопировал. такой В истории психологии Курт Левин или Левин, как его некоторые произносят, э, он немецкий психолог, считается одним из основателей гуманистической психологии. Но Поскольку был еврей с приходом власти Гитлера, он поднужден был иммигрировать, уехал в Америку, но там говорят, он возглавил. Нет, он не возглавил. И было такое управление стратегических бомбардировок. Там генералы были свои, а Левин и его ну, ученики они, консультировали в том смысле, э, как вот сделать некий психологический надлом у немцев. То есть например, какую часть экономики или зданий, сооружения в Германии надо разрушить, ну, чтобы немцы сломались и сдались? Они ошиблись в цифрах, они спрогнозировали, что 65% надо разрушить. Пол добилась целых 80%. И знаете, они добились своей цели, немцы сменили свою психологию. Представьте, нация, которая начала две мировые войны, всегда тефтоны, воинственные считались, они не хотят сейчас воевать. С трудом только отправили он в Афганистан один свой батальон, и то он там ничем себя не прославил. Кроме того, что разбомбил два бензовода с мирными жителями. Вот. Ну, а психология сильно изменилась. Даже вот говорят, что сейчас порядка 40% американских, э, немецких мужчин хотят быть домохозяйками, пить пиво с баварскими сосисками. Воевать они уже не хотят. И вот эта психология уходит в те далекие времена, когда еще Германию бомбили. Вот эти ковровые бомбардировки англо-американской авиации они сейчас, в первую очередь рассчитывали на психологический эффект. Скажем, разнесли город Дрезден ну, в, в залу. Там общая сумма бомб сброшенных равнялась сумме Хер... ну, к... с херахимской бомбы. То есть город абсолютно уничтожен, там не было никаких объектов военных, мирные жители, но ну, не было необходимости. Да? Но психологический аспект вот здесь присутствовал в первую очередь. Сломать психологию. И у них это получилось. Уважаемые коллеги, продолжаем разговор о Казанских улицах. Сегодня мы целый букет улиц должны назвать, но они все связаны, хотя уже мало кто помнит и знает, почему они так называются. Но начнем с того есть в Казани поселок Левченко. А в строительном районе есть улица Побежимова, Годовикова, Костанаева. Кто были эти люди? Тоже в 30-е годы э, готовился такой перелет, еще один перелет через полюс, как Чикалов и Громов, но на другом самолете. Это был самолет ДБА, дальний бомбровочек «Академия». Его на Казанском заводе дорабатывали, готовили к полету, и назывался м 209 Командиром был Сидизмут Ливаневский, один из первых героев Советского Союза, полярный летчик. И вот экипаж из казанских сотрудников собирался, то есть э, Левченко был штурманом этого самолета, э, вот, э, был механики и был шелародист Голковский, но в честь необщего-то улицу в Казани назвали. Вот они улетели через Северный полюс, но экипаж пропал. Поиски велись и нами, американцами, норвежцами. В общем, не нашли ни самолет, ни экипаж. Они говорят, бесследно исчезли на просторах Арктики. Но вот в память о них названа вот этот серия казанских улиц и поселок Левченко. До свидания.